Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу АДВИ, где мы абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываем денежку. Минимальный вывод отсюда 1 рубль у меня на балансе 2.18. В этом видео я хочу проверить его на вывод. Кошелек мы прописываем при регистрации. Сумма указана 2.17. Значит, ну и кликаем ⁇ Вывести ⁇ Это мой первый вывод. Денежные средства отправлены на ваш пайер-кошелек 2.17 рублей. 7.11. Переходим на пайер. Обновляю страничку. Ну, с учетом комиссии 2.14 кликаем 7 ноября перевод выполнен 2 рубля 14 копеек и adiviv.biz значит без платит инстантум. Абсолютно без вложений. Я ничего сюда не вкладывала, ничего не покупала. Работаю абсолютно без вложений. Кому интересно, работаем, зарабатываем. Неинтересно, друзья, проходим мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.